Окей, okay, значит, мы переходим к вопросам с WhatsApp. Первый вопрос звучит так. Является ли важным или в чем является важность среды, окружающей среды человека, допустим, природной, природной среды, вообще среды, в которой человек живет, для автономного образа жизни? Ну, это, наверное, не, я бы сказала, не важно, а это желательно. Okay, so I wouldn't I wouldn't say it is really important, but it's desirable. Mm -hmm. It is desirable to find yourself uh, living uh, in the climatic zone, climatic environment where which you really like, because this way